Идет женщина в магазин за хлебом. Время без пятидесять. Посмотрела на время, думает, пять минут успею. Подбегает к магазину, смотрит, а на пороге мужчина лежит. Она так осмотрела, да вроде ничего, приличный мужчина. Недолго думая, залезла она ему в карман, пошарила так немножко, думает, «Блин, да хороший мужик-то!» Посмотрела на время, думает, дай-ка сейчас за хлебушком-то быстренько сбегу, пять минут осталось до закрытия, а на обратном пути буду уже домой идти и прихвачу такого хорошего мужичка с собой. Побежала она за хлебом, купила хлеба, выбегает, смотрит, а мужика уже нету. Держит она хлеб так в руках и говорит, господи! Такое ощущение, что хлеба два года не ела.